Мы сегодня приехали к брату двоюродную, к двоюродному э -э, деревне Новотроицкая, около набережных Челнов. Набережные Челны это производитель КамАЗа, все это знают. Вот мы приехали. К ним осень. Живут они в деревне. Брату 70 лет. Вот какое у них хозяйство хочу показать, что.. делает, старается и все как-то у него по уму, вот это вот баня у него, О, он разводит кур, он их очень любит, у него эндоотки, смотри, все у него есть тут, такое хозяйство, ага, тут у него даже он заядлый рыбак, рыбачит, все у него есть для этого, видите, вот мотор у него, такой важный у нас Брателла. Хороший участок у них такой. Вот. Давайте посмотрим, что у них тут в севеново У них куры, индоутки. Хозяйство большое. Мне очень нравится у них бывать. Ух ты, какая утка красивая. Ты какая? Ты посмотри-ка. что ты побежала? Куда, куда, куда? Ах ты, красотка. А ты вообще черные какие-то. Я первый раз таких вижу. Вот это да. Ух ты. Ой, ребята, я таких еще не видела. Черные, красивые. Вот такие просторы большие. Сюда заходи, привет. Так. А на солнце сидели? А ты там не везай. Ой, какие красотушки <свист> Сколько получилось, а? а? Сколько вывела она? 18 ножек. 15 вывел. вывел. А, <свист> сколько <свист> вот белых не было? Вот эти желтые три штуки, желтые откуда они? Я не знаю. Ну от соседа. От соседа. от соседа? Нет от соседа. До забора никто не И думал. через сколько времени они будут? 35 ну... дней. Нет, высиживает 35 30, дней ага. сидит. Ну что, они быстро растут, 3 месяца. Ой, какие симпатичные. Ну у меня вот тут в этом пахнет штук сколько у нас? 2 было, что ли? И одна высиживала утка. Угу. Одна, одна, одна инкубатор Нет, ты бы читал интернет, что не, не хочешь посмотреть Эй, вон все Все через интернет сейчас А я, я они вот сейчас Пока они не покрыты. Вот одна, не вот, вот Сестра вот ее Ее сестра Я поэтому ее не вижу, вот она ходит грязно это вот твоя сестра. Да? Это вот этих ты купил, говоришь, красивый, да? Красивая. ну красавицы. Вальгот, ну хорошо вам здесь, вольер большой у вас. Надеюсь, ну, пугаетесь что ли вы? Вы пугаетесь? Хозяйство какое у брата? Даже кот ходит, утки ходят. Знаете, это очень хорошо, когда человек чем-то занимается. 70 лет, он такой ведет активный образ жизни. Вообще молодец. Молодец. И он и пашет, он и. Ах ты котелла. Ах ты котелла. Пашет и на рыбалку ходит. И главное, это все занимается один, потому что уже детям некогда, они взрослые, и вот таким большим хозяйством он занимается баня, беседка, все есть. Вот это село Новотроицкое, набережные Челны, тут буквально 10 минут езды, поэтому вот так функционально, конечно, очень хорошо, добираться сюда. Ну, место хорошее. Место хорошее. Да. Кот за мной прям ходит и ходит. Ходит и ходит, красавчик. Ну. Скажи, поздоровайся. поздоровайся, поздоровайся. Такой хозяйственный брателла у меня. Все Тут у него уже свекла припасена курочек корочек оточек вот здесь у него за этой дверью находится такая кухня где он готовит своим животным все В общем, все по уму хозяйство большое даже елочку посажена какая красивая даже внимание не обратила какая красивая елочка